Мне подошла цыганка, предложила погадать. Я сначала, конечно, начала отказываться, но когда она мне практически след кричала правдивую про меня же вещь, мне стало интересно. И я совершенно не заметила, как отдала ей все свои деньги. Пиздец, я дура. You know, do something like do something weird. Uh, yeah, yeah, like but go crazy. Uh, uh, <laughs> Just fucking nuts, Izzy. Are you watching this, Izzy? Whatever. Come on, sing. <laughs> You're getting freaking good at this, buddy. You and Gibson, man. Ah uh, sum you human, what I gotta do to get it through the human superhuman innovative and a made a robber so anything. <laughs> Как уже -то печку топит жестко. Не? По-моему, прям очень жестко печку топят. Чем ракетным топливом. Посраки можно один раз. Жопу закрати, кирпичом, раз упал. это Тихо, тихо. Врача, блядь, врача. Врача, врача, врача, врача.